Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на Infinity Дамаг для Combat Rift, а также эта игрушка уже попала в топ, в нее стало играть довольно много людей. И эта игрушка сделана на наподобие unboxing Simulator. Вроде бы он так назывался. Вот, но что-то связанное было с коробками. То есть, вам нужно было открывать коробки, наносить урон сначала, и после этого их. Открывать и вам выпадали а, вещи на дамаг. Тут наподобие этого то же самое. А, для того, чтобы нам заинжектиться, переходим по ссылочке в описании, скачиваем чит вместе со скриптом. После этого открываем его и нажимаем кнопочку Inject. После того, как нажали кнопку, ждем пока мы заинжектимся. Сейчас вылезает сайт, можете его смело закрывать. Все отлично. Так, смотрим, он вот здесь пишется онлайн, все у нас не вылетело, отлично. И также а, вы сейчас спросите, почему я нахожусь на фейк-аккаунте. А, значит, перед тем, как записывать видеоролик, я проверял разные скрипты. Вот, я один проверил скрипт на ТП. К а, вот этим мобам получается. Ну, вот. И, естественно, меня за это забанили. Вот, но сейчас я нашел скрипт на Infinity Дамаг, повторюсь. Вот, за который вы не получите бан, потому что он вообще не палится. И тут никаких телепортов нету. И вас а, не забанит. Вы можете смело, в принципе, играть и не думать об этом. Вот. Но если вы также ищете скрипты, как я, и вдруг вам попадется скрипт на ТП или наподобие этого, лучше его не используйте, потому что вас забанят. Так, теперь давайте вставляем в чит скрипты записания и нажимаем Execute. Так, все отлично, он заработал. А, смотрите, чтобы понять, работает он у вас или нет. А вот сейчас есть маленькие подлагивания. Не знаю, может быть вам будет незаметно, но я замечаю. Вот, значит, скрипт у нас заработал. Смотрите, вы, получается, берете любое оружие, допустим. У меня 10 дамага на этом оружии. Я подхожу к этому мобу. У него третье здоровье. Оп. И, как видите, я его убиваю с одного удара. Также это работает со всеми мобами. Абсолютно со всеми. Вот, допустим, давайте его убьем. У него 481 здоровье. Как видите, работает. В принципе, скрипт довольно крутой. Infinity дамаг работает на всех оружиях. То есть можете, в принципе, любое оружие одеть, какое вам по душе. И с ним убивать всех мобов, которых захотите. Также, в принципе, давайте проверим одну фишку, работает она или нет. Включаем NoClip. Нажимаем X, проходим, и давайте на этой локации попробуем кого-нибудь убить. Ага, не работает. Получается, смотрите, чтобы убивать мобов на других локациях, вам все-таки придется а, копить деньги на открытие локации, и только после этого, когда вы откроете локацию, вы сможете их убивать. Ну, в принципе, я думаю, это не, приб... не проблематично, потому что... За счет этого способа, я думаю, вы быстро прокачаетесь и также быстро откроете а, вот эту локацию. А, и также, смотрите, насчет оружия. Все-таки оружие лучше менять. Знаете почему? Потому что, смотрите, а, вот с этого оружия я получаю плюс один соус или черепок, не знаю, как он там называется, не помню. А если мы берем уже это оружие, я уже получаю 10 То есть, смотрите, я получал по одному Так, сейчас почему-то 3 получил А там написано 10, подождите, немного не понимаю Так, давайте продадим И подбежим тогда к самому сильному Так, мне еще какое-то там оружие выпало Вот, плюс 11 Отлично, тогда давайте надеваем его и сейчас, по идее, мы должны сразу заполнить наш рюкзак. Так, да, отлично, все сработало, как видите. Вот, так что все-таки разница между оружием есть. Естественно, если вам выпадает крутое оружие, все-таки лучше одевать его, чем ходить, вот, допустим, самым с этим стартовым оружием. Вот. Но по урону, в принципе, у них одинаковый. У всех бесконечный урон. Ну, в принципе, на этом у меня все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Aceban. Всем удачи и пока.